Сука, осень, блядь, русский мир ебаный, блядь, центр места изюм, нахуй, пизда всему, нахуй, ебать, блядь, школа четвертая, пизда, нахуй, сука, ебануться, блядь, парк разбытый, нахуй. Парк нахуй разбитый. Блять, метал. Посрывало, нахуй, подлетал, блядь. С крыш. Пиздец. Ебать, сюда. Пидоры, блядь. Пидоры. Сейчас покажу прилет. Авиа, блядь, снаряда, нахуй. А вот, сука, воронка, нахуй. Куда пролетела, блядь. Ебать. Блядь. радиус около трех метров блять просто жопа набираться блять чьи-то ну. автомобиль разъебанный какие База, блядь, воп-тога. нахуй. Вот ага. там, вот сука, и русский мир, блядь, так что думайте головой, блядь.